Уважаемый Игорь Сергеевич, уважаемые члены и коллеги, дорогие друзья, я действительно рад возможности побывать в Министерстве иностранных дел и принять участие в вашей сегодняшней работе. На последние месяцы пришлось много крупных международных мероприятий, мероприятий, которые заставили нас работать по весьма напряженному графику. Сегодняшний разговор дает возможность подвести некоторые итоги и определить круг задач, которые перед нами стоят. В новой концепции внешней политики, о которой только что министр сказал, сформулированы наши национальные интересы на международной арене. Они соотнесены с задачами в области обороны и национальной безопасности, обеспечением социально-экономического развития России. Пожалуй, впервые за достаточно длительный период времени у нас появилась четкая общегосударственная стратегия внешней политики и безопасности. Считаю исключительно важным, что в текущей работе нам удалось выдержать концептуальные внешнеполитические подходы, что в целом удалось конвертировать их в согласованную работу Многих органов государственной власти, общественных организаций и деловых кругов. Проблемы, с которыми сталкивается Россия на мировой арене сегодня, и вы это знаете лучше, чем кто-либо другой, серьезны и масштабны. В условиях нарастающей глобализации, о которой так много говорится, в нашей стране еще предстоит найти свое место в мире. В этом контексте наш стратегический курс на интеграцию, конечно, на интеграцию в мировое сообщество, развитие широкого политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества со всеми, кто хочет и готов к этому сотрудничеству с нами. Приоритетная задача здесь – создание вокруг России стабильной, безопасной обстановки, создание таких условий, которые позволили бы нам максимально сконцентрировать усилия и ресурсы на решение социально-экономических задач государства. Понятно, что на сегодняшний день арсенал средств нашего влияния на международную обстановку объективно не столь велик, как бы нам хотелось. И в этих условиях многократно возрастает значение опережающего прогнозирования развития ситуации на основных направлениях нашей внешней политики. В особенности там, где еще сохраняется немалый конфликтный потенциал. Балканы, Средний Ближний Восток, некоторые другие регионы мира. Важнейшее направление дипломатической работы – обеспечение стратегической стабильности. Речь идет об устойчивости и предсказуемости дальнейшего развития международных отношений. Тот факт, что, принять, что принятие Вашингтоном решения о развертывании национальной ПРО пока отложено, подтверждает, что если действовать целеустремленно, продуманно, играть на опережение и с учетом интересов, конечно, наших партнеров, можно добиваться реальных позитивных результатов. Вот что хотелось бы в связи с этим сказать, в связи с этой проблематикой еще. Мы ратифицировали СНВ-2, Тогда я говорю «мы», имеем в виду страну. Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний. Россия сделала то, чего от нас международное сообщество давно ожидало, и то. Не скажу, что требовала, но, во всяком случае, настаивала на этом шаге со стороны России. Мы сделали это. Теперь мы ждем ответных шагов. И я не думаю, что подавляющее большинство участников международного общения заинтересовано в одностороннем разоружении России. Напротив на мой взгляд, это нанесло бы непоправимый ущерб современной архитектуре этих самых международных отношений. Нам предстоит в этом году сложная, тонкая работа с нашими партнерами по сохранению договора от 1972 года. Последние заявления о Руководство администрации, вновь избранного президента Соединенных Штатов, говорят о том, что этот диалог может быть позитивным. Мы очень рассчитываем на такую совместную работу. Важно и то, что свои интересы мы научились отстаивать в твердом, но никоим образом не конфронтационном ключе. В этой связи хотел бы отметить следующее. Нередко приходится сталкиваться с тем, что мы как-то стесняемся ставить перед нашими партнерами острый вопрос, заранее решив, что они для них э, окажутся неприемлемыми. Знание и учет чужой позиции, безусловно, необходимы. Но главный ориентир здесь должен быть абсолютно ясным. Наши собственные, конечно, четко аргументированные государственные интересы. В нашей стране приходится сталкиваться с целым рядом вот этих вопросов. Это региональные конфликты. Сепаратизм, терроризм, неконтролируемая миграция, порт преступности других. Особенно хочу отметить опасность международного терроризма и фундаментализма любого, абсолютно любого толка. Мы уже много раз говорили, и, собственно говоря, это входит даже. С нашей подачей в международный обиход. Совершенно очевидно складывается террористический интернационал, и здесь мы вместе с нашими партнерами должны выстраивать слаженную, скоординированную работу. Наш прямой интерес содействовать налаживанию эффективных механизмов международного, международного сотрудничества по всем этим направлениям. Должен расти удельный ест экономической дипломатии в работе МИДа и наших других загранучреждений. В целом, в работе на экономическом направлении еще сохраняется много ресурсов, много неиспользованных ресурсов. Центральный аппарат МИДа подчас не полностью владеет обстановкой в вопросах торгово-экономических средств. Напомню, ваше распоряжение... Давно предоставлен важнейший инструмент – указ президента о координирующей роли Министерства иностранных дел в проведении единой внешнеполитической линии. Пользоваться этим инструментом можно гораздо более эффективнее, чем до сих пор. Необходимо выстраивать такую систему продвижения и защиты наших экономических интересов за рубежом, которая гарантировала бы максимальную отдачу российской экономики, сводила бы к минимуму риски на путях нашей интеграции в мировое действие. Считаю крайне важным повышенное внимание внешнеполитического ведомства к сопровождению наиболее крупных внешнеэкономических проектов, к их увязке государственным интересам. Необходимо добиваться создания за рубежом таких условий для российского предпринимательства, которые были бы как минимум не хуже существующих в России условий для иностранного бизнеса. Для этого, конечно, нужно знать, какие у нас есть условия для иностранного бизнеса о информированности дипломатического корпуса по поводу тех процессов, которые происходят в нашей собственной стране, я скажу чуть, чуть ниже. Другой аспект – помощь нашим регионам, в частности Сибири и Дальнего Востока, в их выходе на мировые рынки. Кстати, в этом особенно необходимо механизмы, задействовать механизмы тесной координации как с местными администрациями, с руководством регионов страны, так и с представителями президента России в федеральных округах. И вот здесь хотел бы сказать, что отрыв от проблем своей собственной страны может привести к фатальным расчетам. Теперь несколько слов о географии нашей внешней политики. Наш безусловный приоритет – страны-содружества, СНГ. Россия остается естественным, это понятно, каждому естественным ядром интеграционных процессов сотрудничества. Но как таковая интеграция, просто как процесс, это не самоцель, она нам как таковая не нужна. Не нужна как лозунг или как вывеска. Она должна нести реальную пользу нашей стране и нашим гражданам. Именно в этом ключе нами проведены очередные заседания Высшего Госсовета Союзного Государства и Совета глав государств СНГ. Как показали итоги этих саммитов, такой подход более эффективен в диалоге с нашими партнерами. И не только приемлем для них, но они сами в этом заинтересовались. Практически в ходе каждого визита в страны Содружества встречаюсь с представителями русскоязычной общины. И должен сказать, нареканий по поводу нашей с вами работы в этой сфере много. Это касается не только дипломатической службы, это касается усилий государства в этой сфере в целом, но и дипломатической службы тоже. И в информационно-политическом плане, и в непосредственной работе с людьми. Мы явно не в защите нашей диаспоры. В защите русской культуры и русского языка. Миллионы людей, которые в одночасье оказались оторваны от своей родины, ни в чем не поверили. Из этого и нужно исходить. Понимая, что работа с людьми требует много сил, много терпения, так Огромная нагрузка ложится на консульскую службу. Но вот такова специфика деятельности дипломатов в странах СНГ. Здесь нужны и специальная профессиональная подготовка, и особые человеческие качества. Много дел на европейском направлении. Традиционно одном из важнейших для нас. В Европе сегодня идут сложные, динамичные процессы. Трансформируются европейские структуры, меняется роль крупность европейских организаций, региональных форм. В этом плане, безусловно, возрастает значение наших отношений с Европейским Союзом. Мы, конечно, не ставим сегодня задачу членства в ЕС, но должны стремиться кардинально повысить интенсивность сотрудничества, улучшить его качество. Из общего, в целом, благоприятного контекста явно выпадают некоторые проблемы. С которыми Россия сталкивается в Балтии и в Центрально-Восточной Европе. Резервы в работе МИДа на этом направлении тоже есть. Примером тому может послужить выравнивание наших отношений с Польшей. На сам момент серьезно подумать над тем, как выправить ситуацию и по некоторым другим направлениям. Не просто идет нормализация отношений с Североатлантическим блоком. После балканских событий они отброшены назад и убежден не по нашей вине. Сейчас ткань взаимодействия постепенно восстанавливается. И это правильно. НАТО – реальная величина европейской и мировой политики. Если нам удастся выстроить отношения в духе откровенности, открытости и конструктивного взаимодействия, то это будет... Существенным вкладом и в европейскую стабильность, и в обеспечение нашей собственной безопасности. Хочу подчеркнуть, что это в контексте интересов нашего государства. Мы по-прежнему считаем, тем не менее, ошибочной линию по расширению НАТО. Я открыто говорю о ее принципиальном предприятии нами в диалоге с Агентством. Растущее значение приобретает азиатское направление. Скажу сразу, Полагаю, было бы неправильно неправильно измерять, где у нас больше приоритетов. В Европе или в Азии. У нас не может быть ни западного, ни восточного крена. Реальность в том, что у державы с таким геополитическим положением, как Россия, национальные интересы есть везде. Такую линию надо последовательно продолжать. Нам нужно проще закрепиться во всех азиатских делах. Дорога к этому лежит и через интенсификацию нашего участия в основных интеграционных структурах азиатско и Океанского региона. И, что не менее важно, через последовательное расширение дружественных отношений и практического сотрудничества с ведущими азиатскими государствами и с нашими соседями, в первую очередь, конечно. Хотел бы отдельно высказаться по вопросу, который, по моему убеждению, должен стать для МИДа и наших дипломатических представительств одним из центральных. Речь идет о содействии позитивному восприятию России и здоровья жённых. Пока ситуация в этой сфере далека от благополучной. Не буду, не буду особенно здесь распространяться. Вы не хуже меня знаете, что происходит в этой сфере. Конечно, думаю, что кому-то до сих пор выгодно культивировать образ опасной России. Это помогает оправдывать и курс на наращивание военной силы, и оправдывать применение силы международных дел. Но, слава богу, на мой взгляд, понимание того, что Россия качественно изменилась, в мире в целом уже достаточно прочно утверждается И это, безусловно, влияет на характер международных отношений. Мы только должны грамотно и тонко использовать это в своей работе. И не просто использовать, а продвигать это дальше. Борьба за влияние на общественное настроение в становится одной из самых острых и актуальных внешнеполитических проблем. Мы должны кардинально повысить уровень работы на этом направлении. Нужно использовать для этого все доступные ручки выступления средств массовой информации, расширение контактов по линии общественных организаций, пропаганду достижения нашей культуры, науки, на наших диписиях изучения общественных настроений инициативные предложения и инициативных предложений и координаций. Особое внимание хотел бы обратить на необходимость более активной работы с представителями зарубежных средств массовой информации, сотрудники Министерства иностранных дел, обязаны разъяснять позицию в России по всем возникающим вопросам, как внутри страны, так и за ее пределы. Я хотел бы несколько слов потом сказать в закрытом режиме, но в заключение вот этой части своего выступления считаю важным и нужным отметить, что в прошедшем году мы с вами работали по очень напряженному графику. Можно сказать, что наверстывали. Наверстывали упущенное не только в выработке стратегии за последнее время, но и в международной практике. Только на высшем уровне Россия приняла участие в 260 международных мероприятиях. Во многом благодаря дипломатической активности удалось решить многие проблемы, которые, в принципе, надо было бы решать другими силами, и средствами и другими ресурсами. Но мы сделали это с вашей помощью потому что других ресурсов было недостаточно. Это была напряженная, ответственная и эффективная работа, и я вас хочу за это поблагодарить. Спасибо большое.